Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема Война с женщиной. Всякий, кто затеет войну с женщиной, будет сражен по стыдностью, поражением от нее, либо победы над ней. Эти слова я посвящаю тем, так называемым мужчинам в кавычках, которые затеяли войну с женщиной чужой либо своей. Я утверждаю, что всякий мужчина теряет мужественность и перестает быть мужчиной по форме и по духу, и по сути, как только он примется воевать с женщиной. Есть некий неписанный джентльменский закон, принцип жизни. Ваш внутренний мужчина-стержень никогда не поднимает руку на женщину, никогда ее не оскорблять, поддерживать. И если все же наступит тот час, когда вам хочется причинить ей боль или страдания, вы должны уйти и промолчать. Это не сдаться, это уступить. Это не отступить, это уступить. Пусть ваша внутренняя война продолжается сколько вам будет угодно, но никогда не при их обстоятельствах, даже не помышляйте о том оскорбить, унизить, ударить, либо уничтожить женщину. Защищайтесь достойно, но никогда не нападайте. Всякая защита иногда доходит до такой степени, что мы ее превышаем. Защищаясь, мы можем нанести непоправимый вред ее жизни, ее здоровью, но это всегда отражается на нас, на нашем лице, на нашем поведении, на нашей судьбе, на нашей карме. Оскорбляя женщину, мы плюем лицо в себе, унижая, применяя к ней физическое насилие, мы плюем лицо в себе. Иногда доходит до такого, что за оскорблениями и унижениями идет физическое избиение, которое приводит к ее смерти. Этим вы плюете лицо в лицо Богу, себе и своим родным, своему роду. Вы не просто убийца, вы не просто насильник, вы уже давно не мужчина. Еще задолго до того, как вас родили, если вы впоследствии в любом возрасте подняли руку на нее. Вы подняли руку на все мать, вы подняли руку на Бога, вы подняли руку на женщину, вы подняли руку на свою мать. Вам нет места среди людей, вы шакал. Вы должны запомнить очень важную вещь. Женщина – это святость. Женщина, по сути, это существо, ради которого и благодаря которому мы живем. Вдумайтесь, как бы была устроена наша жизнь мужчин, если бы не было женщин. Задайте себе вопрос, вполне резонный. Ради кого бы тогда все это было? Ради кого тогда все бы это было нужно? Мы бы за кого-то лет за что-то боролись, если бы не было женщин. И нет, не было бы ничего. Не было бы даже смысла в этой жизни. И огромная доля мужского населения сгинула бы. В принципе. И человечество бы вымерло. Конечно же, можно утверждать, что то же самое произошло бы с женщинами, если бы не было мужчин. Но это уж другая тема. Женщина – это не просто слабый пол, женщина – это не просто мать, женщина – это и есть Бог. Очень низко поступать по отношению к ней в любой ситуации, оскорбляя, унижая, либо не нанося вред. Мало того, что вы теряете репутацию в своих глазах и в глазах людей, вы перестаете быть мужчиной, независимо от того, что у вас в штанах. Независимо от того, какое у вас имя, какая у вас фамилия, кто вы по форме, насколько вы сильны, накачаны, либо по виду напоминаете мужскую часть населения. Вы прекращаете быть мужчиной, как только вы ударили либо оскорбили. Мужчина это борец, но прежде всего за справедливость, прежде всего за слабость. Мужчина – это тот, кто защищает. Мужчина – это закон. Мужчина – это добродетель. Мужчина – это справедливость. Мужчина – бог богов. Он никогда жену, мать, сестру, племянницу, любого близкого, дальнего родственника, соседку, знакомого, кого бы то ни было, молодую, поживую, ребенка, взрослую девушку, не имеет права оскорблять, бить или унижать. Если он Бог, то он милостив. Если он Бог, он справедлив, он силен и мудр. И никогда, ни при каких обстоятельствах, он не будет женщине мстить. Он уступит. Он уйдет. Он будет беситься. Он придет, придет в неистовство. Он будет заниматься самосожжением. Пусть даже он сгорит. Но он ни при каких обстоятельствах не покажет свой гнев. И не обидит женщину. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.